Сегодня очень нестабильная ситуация. Мы не знаем, будет ли новый карантин, что будет с курсом рубля, евро или доллара, подешевеет или подорожает недвижимость, куда пойдет фондовый рынок, упал он уже на самое дно и впереди только рост или будет падать дальше. И в это нестабильное время очень хочется сохранить свои сбережения. Именно об этом в этом видеоролике. Но прежде. Подпишись на наш канал и поставь колокольчик, чтобы не пропускать полезные видео. Меня зовут Юлия Егошина. Я предприниматель, собственник Центра сопровождения бизнеса Мирена и эксперт по финансовому планированию. Итак, у тебя есть некоторые сбережения, и ты сейчас в панике. Как же их сохранить? У тебя есть следующие варианты. Положить все деньги в банк на депозитный счет. Купить на всю валюту. Вложиться в фондовый рынок, купить недвижимость, вложиться в бизнес или потратить все деньги, купив запасов на будущее. Вопросов стало еще больше. Какой банк выбрать? Какую валюту купить? В какой бизнес вложиться? И где искать инвестиционную недвижимость? Если ты выберешь всего один пункт, то ответ будет неверным. На самом деле, надо создать диверсифицированный инвестиционный портфель. Прежде чем э, я начну тебе рассказывать об этом дальше, давай с тобой определимся с понятиями, чтобы мы правильно понимали друг друга. Диверсификация – это максимальное разнообразие инвестиционных инструментов. Все мы с детства помним такую загадку. Шла женщина и несла 100 яиц в корзине, одно упало. Сколько осталось? Правильно? Ноль. Так вот, чтобы с тобой не произошло то же самое и ты не потерял все яйца, а в нашем случае деньги, их нельзя класть в одну корзину. Корзин, коробочек, сейфиков, счетов и прочих мест, куда ты будешь класть деньги, должно быть много. И если вдруг с одним из этих мест что-то произойдет, то в остальных твои деньги сохранятся. Это и есть диверсификация. Цель диверсификации – снижение риска потери денег. Инвестиционный портфель, про который я буду говорить в этом видеоролике, я подразумеваю в широком смысле. То есть это не только вклады в фондовый рынок. Инвестиционный портфель в широком смысле состоит из четырех частей. Это сами деньги, как наличные, так и на расчетных или депозитных счетах. Вторая часть – это рынок ценных бумаг, третья часть – это недвижимость, и четвертая – это бизнес или доля в бизнесе. Если ты не знаешь, где хранить крупную сумму денег, то распредели ее между этими четырьмя частями инвестиционного портфеля поровну, и твои деньги будут в большей безопасности, чем если бы они лежали в одном месте. Если же сумма денег у тебя не настолько большая, то Поставь пункты 3 4, и 4 недвижимости бизнес в свои финансовые цели и займись пунктами 1 и 2 наличные деньги и рынок ценных бумаг. Как хранить деньги? В Понятие деньги мы здесь вкладываем как наличные деньги, так и деньги на расчетных счетах и на депозитных счетах в том числе. Деньги нужны для того, чтобы в случае форс-мажорной ситуации ты не остался без денег и мог их быстро и без потерь достать из этого места и использовать на текущие нужды. Поэтому для хранения денег нам не подходит фондовый рынок, а тем более недвижимость и бизнес, из которых без потерь, а тем более быстро, деньги достать невозможно. Проще говоря, это финансовая подушка безопасности. Да, эти деньги не приумножаются и подвержены инфляции, но они дают тебе уверенность и спокойствие. Яркий пример весна 2020 года, когда объявили нерабочие дни и многим бизнесам пришлось закрыться. И те, у кого была финансовая подушка безопасности, пережили этот период без стресса. А вот те, кто считал, что деньги должны потеть, да еще и пользовался кредитными деньгами, вот им в этот период пришлось очень несладко. Какую сумму надо хранить именно в деньгах? Ответ очень простой. 6 месячных расходов твоей семьи, Посчитай, сколько тебе денег надо для того, чтобы твоя семья прожила 6 месяцев при обычном образе жизни и сколько денег надо платить по кредитам, если они у тебя есть. Вот эта сумма у тебя должна храниться в деньгах. Как хранить финансовую подушку безопасности? Для того, чтобы финансовая подушка безопасности была менее подвержена инфляции и Риском изменения курса валют, раздели ее как минимум на три валюты. Одну треть в рублях, одну треть в долларах, одну треть в евро. Если ты хочешь более диверсифицировать свою финансовую подушку безопасности, можешь добавить еще какие-либо стабильные валюты. Например, фунт стерлингов или швейцарский франк. Хранить деньги из финансовой подушки безопасности можно как наличными деньгами, так и на депозите или на карточке с процентом на остаток. Как тебе удобно, решай сам. Главное, чтобы эти деньги были легко доступны, но при этом ты их не потратил и не потерял просто так. После того, как твоя финансовая подушка безопасности сформирована и надежно диверсифицирована переходи к формированию портфеля ценных бумаг. Для этого открой брокерский счет и создай свой инвестиционный портфель. Тут действует все тот же принцип диверсификации и долгосрочных вложений. Чем более диверсифицированный портфель и чем на более долгий срок ты покупаешь бумаги, тем меньше риска и больше доходность. Если это видео было для тебя полезным, поставь лайк. Если у тебя есть вопросы, напиши в комментариях. А если ты хочешь привести в порядок свой бюджет или выбраться из финансовой ямы, то пройди мои курсы, ссылка в описании. До новых встреч! Верь в себя и у тебя все получится!